Всем дорменский с вами Кашенский, я здесь для того, чтобы снова напомнить то, что ровно в 12 у меня будет стрим по Майнкрафту, заходите!